Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня мы продолжаем проходить игру Марвел Битва Чемпионов. Вторая часть, вторая глава и более сильные боссы. Ждем, пока это все загрузится. Ждем. ждем ждем ждем просто перемотайте <смех> так вот полученные награды о кристалл откроем кристалл и поехали так сейчас Кристаллы, был звездный доспех. Хорошо, что не одна нас тут шесть, золотые кристаллики. Вот он, кристалл катализатора третьей категории, который мне нафиг не нужен. Вот что, опять шрифт нормальный пропал. Понятно, обычный шрифт. Иногда такие случаются, что пропадает шрифт. Ладно, я сделаю себе, конечно, поярче экранчик. Так, Я, конечно, не заходил там на тот сайт, но надеюсь, мне хоть задонатили Хоть немного, надо глянуть А, кстати, появился новый Новый акт, который я не смогу пройти До тех пор, пока не получу 6 звездных чемпионов И не прокачаю их Так что еще очень долго Еще, наверное, год я не смогу пройти Ту миссию Осталось 15 дней У нас тут, конечно, мастер идет Поехали. Все наши готовые, Все, запускаем в атаку. Грузись быстрее, чем быстрее. Поступает сообщение. Они наглые, имитируют нас прямо перед нашим носом. Скрулы хитрые тактики. Кажется, они пытаются заставить нас потерять концентрацию. Но это не сработает, не так ли, капитаны? Оник, Фьюри. Фьюри, как же ты чертовски удобно, что ты снова явился. Что ты здесь делаешь? Я за Денверс, другую Денверс. Если мы хотим решить эту проблему со скрулами, она нам понадобится. И я думаю, мне не нужно рассказывать вам, как они опасны. А, кстати, <свеч> по поводу АМВ-шек. Они были у меня сначала просто заблокированы, то есть я их закрыл. Но потом из-за того, что один тип, скажем так, разработчик игры Бенди, приперся на мой канал... И поставил жалобу на видео про Бенди, которое и так было с ограниченным доступом, и его никто не смог посмотреть. Короче, поставил жалобу, и мне предупреждение кинули. Хорошо, что я успел остальные видео вот эти про Бенди, которые... Краткометражки вот эти я себе перезаливал. Хорошо, что я остальные перезаливал. То есть, которые перезалил, я их удалил. А то бы каналу моему был бы пипец за этого разработчика Бенди. Реально Митли уже всех достал. Он не дает публиковать фанатские игры по Бенди. Он вообще ничего не дает этот Митли. Запрещает абсолютно все. Как бы весь фэндом Бенди не распался из-за самого разработчика. Пойдем по вот этой стопе, потому что там оживлял эта аптечка лежит хилиться уже, надо то надо как-то груд чего нет тут, активируем 30 специальная атака и ну, берем самых бесполезных самые ненужные перцы в бой пушечное мясо в бой так. в атаку У него кровотечение, не Против него нельзя, с него нельзя использовать кровотечение, к сожалению, чтобы у него каких-то Да, и на 20% процентов сильнее. Получай, получите и распишитесь. не ну, все равно шрифт пропал ну, ну, и глюк мне ненавижу когда шрифт пропадает не так красиво идем дальше о что-то муравей не самый сильный чувак поэтому с ним разделаемся легко Против него, к тому же, используется зимний солдат. Ах, немного руки встали. Ладно. и капут не успел использовать свою третью атаку. Круто. Надеюсь, что финальный босс в Скрул не будет уж таким сильным и надеюсь, он не будет глючить, как Сокол из предыдущей, из предыдущей миссии, которую я не записывал, потому что, ре... что Сокол там был механический такой. Он, он лагал очень сильно в игре. Из-за чего вообще нельзя было тут уровень пройти? Скажу так. Хоть я и обнаружил тебя на территории... Серьезно? Обнаружил? Э, пер переводчики. Она женщина. <Обна> Скажу так. Хоть я и обнаружил... Ладно. Буду исправлять ошибки перевода. Скажу так. Хоть я и обнаружил тебя на территории, зараженной скрулами. Но я тебе верю, Фьюри. Ага, давай так. И давай так. Ты найдешь эту другую Денверс, и если она подлинная, что тогда? Тогда мы объединимся с ней, узнаем, что здесь делают скрулы, и начнем устранение угрозы. Одного капитана Марвел не хватит? Я с ней работал раньше, она ключ к успеху миссии. Хрен, тут еще переводчики нал нал Наложили кучу Ладно Против гаморки ну Пушечное мясо, как обычно Потому <laughs> что толку от него не очень гаморки. прокачана тряд уже лучше вот чем в прошлый раз был мне бы получить одного пятизвездного четвертого ранга но ну, лучше двух конечно же и тогда я им всем покажу насколько я крут кулачок ладно кулачка сейчас мы замочим электрик Интересно, а.. О, oh, кстати, в этом году уже вылетел. Человек-паук вдали от дома. Надеюсь, я не добавил мистерио в игру. Вот так тебе. Электрик наш. Победивший самого.. Верховного симбиоида. Тот, что нанес ему сокрушительный удар двумя ногами. О! И сейчас он нанесет ему сокрушительный удар еще раз. Что, в тот раз не хватило? Еще раз захотел? бам бабам, верховник. Что в тот раз не хватило тебе? Вот тебе еще один раз всадили тебя с ноги. Я Скажу честно, призыватель, я не особо верю в мотивацию Фьюри или Марвел, или в то, что они это они. Мы уже не много обманов видели сегодня, нам нужно не терять бдительности. Но в любом случае, я думаю, новая Денверс ответит на наши вопросы. Дискорд. Be... Ладно, так. С этим сейчас разберемся. Тоже легко. Стоп! Против него, блин, надо было этого змея брать. Стоп или я змею взял. А, да, я змею взял. Ну, тоже вынесли легко. А кто у нас дальше там идет? Ну, сейчас тут после прокачанных персов. Вторая глава очень даже легкая. Легко там... Побеждаются. Кто у нас там идет? А финальный босс. Ну он быстро пройдет эту главу. Вот. Вот, вот, третью главу, наверное, придется уже растянуть на два видео. Стоять, Марвел, ты хорошо знаешь, что за что за существа здесь бродят. Чем дальше мы идем, тем больше вероятность, что тебя заметят. Я видел этих зверей не один и не последний раз. У нас тут тоже свой интерес, Роном, Как и у всех. Ведаем мы это или нет? И именно поэтому я вас не пропущу. Мы пройдем, если это потребуется, обвинитель. Попробуйте... И вы узнаете, чья воля сильнее. Могли бы хотя бы на каждую игру, чтобы побольше добавлять боссов в виде редких новых персов. Они, блин, вот Ронан, это вообще старье. Ронан еще старый уже перс, уже не такой. Как-либо новых какими-нибудь добавлять. Ой. А, не блокируется удар. <смех> Эх, надо было предусмотреть и взять осьминога. Смотрел, ладно, Сминога надо было брать, а он... <свят> вот. Он как раз не даст энергию накапливать. сминок самый лучший выбор. Блин, давай еще лагаем эту. отскочить от атаки, которая не блокируется, причем от нее нельзя отскочить. То есть это луч, который в тебя бросается, и заблокировать его нельзя. Вопрос. Че за вред? Чем его видеть? Он лучами атакует. Неблокируемыми. Да, придется... Жувлялок тратить, потому что, блин, лучи нельзя заблокировать никак. Только пусть бьет меня в блок Давай использую лучший лоб. Ладно, сейчас другого перса возьму и может битву завершу. От лучей надо, короче, ускользать. Давайте, давайте. Не, Хелу не Змеевик пойдет у нас. Хела тут не помощник. То, что я надо качать во время боя мне тут нужно все разделались следующая половина главы идет Не очень все полезные. Ладно, идем дальше. <смех> <смех> Он, кажется, сильнее ваша воля. Мне вас не остановить, но я останусь с вами. Вам понадобится моя помощь в бою с этими врагами. Как хочешь, но мы за тобой следим, пришелец. Не, не переходи черту, обвинитель. Я не планировал этого делать. Мы вместе найдем это этого двойника. Возможно, она наша единственная надежда, но она должна научиться справляться со своими силами, пока не возникли последствия так смотрим какой путь даст нам <смех> большее преимущество и даст нам он вот тот путь не нет нет нет нет Так, понятно. Короче, вот к этому пути Какие порталы, ну сюда ведут? Не, не тот. Тут придется искать порталы, которые ведут куда надо, блин. Нет, это тоже ведет к боссу. Тоже ведет к боссу. Ну это все не все. Где нужный портал? Куда идти, чтобы туда? О, вот. <свист> <свист> вот этот, да? Ага. А сюда, сюда нас ведет. <свист> вот этот шестой. тут у нас звездный против него у нас есть пушечное мясо зимний солдат. Ладно, ждём, когда у него закончится бессмертия. <с> И наносим сокрушительный удар. и распишитесь. Так тоже немножко осталось и можно отдыхать. Хотя может прямо сейчас я запишу прохождение последней главы, но выложу потом. Человек паук Ну ладно, давайте Хеллу. Она <смех> против него у нее улучшение. Просто... меня хела. И... она тебе песенку спела про то, что ты паук из а... который Блин. не знаю, как рыбак придумать. Силами? Если у нее есть силы, тогда какой же она скрул? Неважно. кто кто-то носится по миру битвы, используя мои космические силы совершенно безответственно. Ее нужно остановить, взять под контроль или то и другое. Я пойду вперед. Я могу переодолеть большие расстояния, чем все вы. Я знаю свои собственные трюки. Буду на связи. А я пока разделаюсь с вот этим вот чуваком при помощи осьминожки. Спасибо. ты наверное на так. Ну, просто я не успеешь накопить, потому что я тебе разнесу. Так, враги дохнут как жуки. этих давит Альтаир. Враги дохнут, как жуки, ведь их тавит Тальтаир. Ну-ка, враг мой, подойди и по носу получи. Да. Дам я в глаз подж... Сейчас, как там еще... эта стихотворность пропала. А у нас тут демоны нападают. это а нужно побить Ведь я зеленый, как дунга. Зеленый, как дунга. Зеленый. Я зеленый, как дугай. Демонов бью их. А они. Ай-яй-яй. -ай -ай. Тоже ерунда какая-то. Ну, хотя бы сам не при помощи какого-то генератора стихов. Железный чувак. Воитель. Интересно, вот когда появится <смех> в игре Маэстро из Человека-паука Талиадом, интересно, он будет это сплащ, это, с шлемом или, или они не ему лицо? лицу. <смех> <смех> Ладно, там надо в другую игру зайти. Денег, то, что надо в другую игру зайти, чтобы там тоже не сделать. О, что так и так. Вот так тебе. <laughs> не понравилось, что я спецатаку активировал и улучшил себе силу. Поэтому отпрыгнул. Но его это не спасло. Потому что он... Лучше материться не буду, потому что да он... Пип! Запикаем это слово. Но слово понятное. Командер Фьюри. Командер Фьюри. Агент Джонсон. Рад, что с тобой все хорошо. Докладывай. Сложно сказать, кто есть кто, сэр. Все так плохо, как вы и предполагали. И там уже полно двойников, тройников, четверников, пятерников, десерников, там все очень плохо, короче. Ставки не в нашу пользу, все как обычно. Конечно, у нас есть призыватель, капитан и Ронан-обвинитель, Ронан-объедатель, так что мы тоже не с голыми руками. Кстати, честное продвижение, Ронан-объедатель. Электрик. Давай электруша. Игрушу с кушай. Которая нельзя скушать, потому что это лампочка. А он электрический. то может съесть лампочку. Негакое просто. Разнеси всех врагов. Преврати их в прах и пепь. Финальный босс. Рассамаха, блин, откуда взялся, извините. Да, маленькое вполне энергии можно. Что тут делает Рассамаха, блин? Все вперед идете а что думаете это какое-то вторжение чего чего бы вам тут всем надо было в таком месте а ты думаешь я просто так тебя послушаю я видел что ты делаешь разрываешь людей на части вокруг достаточно хаоса без ваших зеленых Думаю, тоже понятно чего и где вы все только хуже делаете. Так, просто запомни, ты и твоя маленькая Марвел напали на нас, Фьюри. Давай, Чейнджлинг. Эх, опять забыл посмотреть, какие у него, блин, способности. Может, у него тоже атаки не блокируются. Ну ладно, осьминожка разнесет. О, атаки можно было откировать. Да. Ну, ладно, буду вот так вот это. Особенно меня короче поползнуть тут нету, просто.. Просто разнесем его все, легко и просто. И наконец-то этот уровень тоже можно закончить. Это мы все тоже прошли, точнее прошел я. Я крут, ведь я лорд Альтаир. А в следующем видео вы увидите, чем все закончилось. Про Победят ли чейнджинги наших героев или нет? Но это мы узнаем только в следующей главе. Продолжение следует. Можете на этом закончить видео, я просто пока кристаллы пооткрываю.